Фильм о домашнем насилии, это чрезвычайно круто, и нам очень приятно. Я коротко скажу, что меня зовут Аня, я журналистка из Бурятии, из Улануне, это где Байкал, очень-очень далеко. И немножечко волнуюсь. В общем, этот фильм мы задумались Дашей в августе прошлого года, то есть не в этом августе, а в августе прошлого года. Просто потому, что нам показалось, что как-будто в обществе есть дискуссия про домашнее насилие, однако мы совершенно ничего не знаем про шелтеры и очень мало про помогающие организации. Ну, в частности, про кризисные центры и убежища. Про это в медиа и в прессе ну, очень мало пишут. Ну, и, по крайней мере, нам так даже казалось. Нам очень хотелось узнать, как там живут женщины, которые спасаются от насилия. Как можно туда попасть, какую помощь можно получить. Нам хотелось сделать голоса этих женщин слышанными, сделать из этих шелтеров видимыми, показать их работу, рассказать, кто эти женщины. В общем, мы очень долго продюсировали. В частности, Даша выступила продюсеркой этого фильма. Даша, про из Калининграда, она никогда ничего не продюсировала. И для нее вот эта работа я имею в виду не продюсировала кино, ты, конечно, очень много всего в жизни спродюсировала, спродюсируешь, но кино, журналистика, это немножко а, совершенно другая область твоих интересов и даже справилась прекрасно, нашла всем героин. И мне кажется, у нас получилась очень интересная, важная работа. Для меня она очень важна еще и потому, что я сама сталкивалась с домашним насилием. Восемь лет я прожила в очень тяжелых отношениях. А, второй раз в жизни я об этом говорю. А, ну, мне уже не так стыдно, как когда я признавалась в этом в первый раз, потому что а, у пострадавших от домашнего насилия очень такая серьезная травма в плане признания, и сказать, что да, я пострадала от домашнего насилия, у нас до сих пор в обществе стыдно признаться, что ты пострадала, хотя стыдно быть насильником. И я бы хотела, чтобы вы это знали, и вот. В общем, я чрезвычайно рада, что мы пришли, что мы наконец-то смотрим наше кино, потому что а, оно должно было быть опубликовано в марте этого года. Но в феврале этого года началась катастрофа, и мы не смогли а, его показать. Должна была выйти наша работа в новой, на YouTube канале новой. Сейчас уже и новой практически нет, и новая сказала Аня, прости, мы не можем опубликовать твое видео. А, и, короче, короче выйдете на таких делах уже завтра или послезавтра. А сегодня посмотрим, и я чрезвычайно счастлива. Простите за долгую речь. Отличная речь, по-моему. Я всего лишь... Аня уже все в принципе, сказала, но я всего лишь хочу добавить от себя, что э, мне было очень легко, на самом деле, продюсировать съемки, потому что все наши прекрасные героини, они очень легко откликнулись э, на нашу просьбу, они нас пустили к себе на рабочие места и нам доверились. И большое спасибо вам за это доверие. Мы надеемся, что мы его оправдали. Трогательный момент, правда, очень. Получил трогательный фильм, но самое главное, что нам хотелось, небольшой спойлер, нам хотелось сказать, что выходы за насилие есть. И э, мы на самом деле, кто потерпевший, да, у э, меня тоже были случаи эмоционального насилия э, в личной истории, но э, мы там не жертвы, мы э, люди, которые, в общем-то, через это прошли, через этот опыт. И, прекрасно справились и выходы из населения есть и мне кажется для коллективного тоже можно коллективно так сказать что у нас есть выход из этого круга и в общем-то мы с этим можем справиться если приложим усилия а вы уже предложили потому что сюда пришли спасибо вам большое начнем смотреть Да, я была в кризисном центре, и сейчас, смотря назад то, что я прошла, со своими детьми, у меня их трое, я скажу одну вещь, что не убивает, делать сильнее. И хорошо, что нашелся человек в моей жизни, который мне сказал про кризисный центр, и то, что Люди, которые, как я сказала на видео, были такими далекими, оказались самыми близкими. Потому что даже до сих пор я продолжаю общаться с юристом, с Еленой э, из фонда, из центра кризисного. И поддерживаю с ней общение. Потому что этот человек оказал для меня самую, наверное, большую поддержку. И я сейчас уже живу не с мамой, я переехала, я сняла квартиру. Я работаю над собой, мои дети все со мной, хотя старший уходил к отцу, он вернулся, я устроила его в школу. То есть все дети в делах. я занимаюсь саморазвитием, и то, как раньше, я не хочу. Я думаю, что многие женщины, посмотря это видео, этот фильм, должны тоже, наверное, принять для себя решение, что так жить не надо. Не надо допускать в своей жизни таких ошибок. Жизнь одна, и ты у себя одна. Несмотря ни на что, ни на какие обстоятельства жизненные нельзя допускать себе быть в позиции жертвы. И однажды я поняла эту позицию, что я не жертва, и пошла вперед. И сейчас я счастлива, что надо мной нет давления, нет гнета, нет человека, который бы мне сказал, гадости или избил бы меня. Поэтому я очень благодарна за такой фонд, за такие центры, которые вы, вы, вы, вы, вы, вы, вы, вы, вы, вы, вы, вы, вы, вы, вы, вы, вы, вы, года назад да, я тоже столкнулась с такой ситуацией. Я благодарю, конечно, такие центры вообще за то, что освещают эту проблему, направда проблему даже. Вот я, я уже там, не знаю, взрослая, зрелая личность. Когда столкнулась с ней, я вообще не понимала, что есть вообще выход как-то из этой ситуации, потому что это вопрос жизни и смерти. Меня спасли. Я вас всех благодарю, потому что вы ну, там, каждый, вот, даже здесь собравшийся, вы все равно вносите свою вепту. Я думаю, что все мы вместе, сила, а вот как говорят, веник там не сломить, а покрутить нас приломаешь. Спасибо вам всем. Спасибо, конечно, нашему центру. Это, ну, я здесь, я сейчас, я жива. Благодаря вам всем. Спасибо большое. У меня было много мыслей и ожиданий, что же я увижу на экране. Я внесла маленький вклад в этот фильм. то, что я сейчас увидела, превзошло все мои ожидания. Анна, Спасибо. Дарья, это вообще это очень круто. Теперь его нужно растиражировать так, чтобы каждая первая женщина видела этот фильм. Прям огромная работа. И вроде бы я в нее уже десять лет, но сегодня я ее как-то по-другому опять увидела. Ну, в общем, у меня много сейчас эмоций таких. Татьяна, что-нибудь скажете, несколько слов. Да, я хочу сказать, что в мае этого года Мифьюз Российской Федерации вынес территориальную общественную организацию женский голос список иноагентов, а чуть позже э, мэрия Томска забрала здание, которое дало беспоследное пользование от шелтера. Сейчас в миллионной Томской области нет никакого убежища. И, Татьяна, расскажите, как вы сейчас вы ликвидируете организацию, вы идете вперед и поделитесь. Спасибо. Я слышала, да? Да. Но события развиваются очень быстро. Действительно, что апреля, 28 апреля мы тут позвонили. Моя же коллега позвонила и сказала, что нас несли. мы закрыли организацию, потому что ну, в нашем городе с этим статусом работать было сложно. И мне так все сказали, представители власти, что вам работать не так Что делать дальше, мы размышляем. У меня есть несколько вариантов, как можно э, наладить работу, чтобы было какое-то убежище, или квартира, или собирать деньги на дом, ну, много, есть несколько. Главное, чтобы хватило сил, потому что очень много сейчас ушло сил на то, чтобы, ну, просто сохранить силы. Я, я продолжаю в теме, контактчиваю со своими клиентами, но, кроме того, я работаю в российском деле. Мере. Вот мы, консультанты, как раз первую этап понимаем, потому что, как правило, женщины сначала куда-то звонят, им сложно признаться в той проблеме, которую они переживают. Но я хочу сказать еще о фильме тоже. Это большой вклад. Вот в те последние слова, тот мотив, который прозвучал в фильме, что надо заниматься профилактикой, вот как раз ваш фильм на это направлено. Спасибо вам, молодые, что вы пришли. Что вас волнует эта тема, потому что, ну, потому что надо этим заниматься. Спасибо большое, мне кажется, действительно все получилось и какой-то очень uh, теплый фильм. И мы знаем, что очень редко. Uh, с такой стороны, тем более через призму кризисных центров, потому что мы как раз в рамках своего питерского кризисного центра тоже часто говорим о том, что здорово, что подсвечивают клиентов, но важно подсвечивать и работу тех организаций, которые помогают, потому что иначе ну, становится совсем страшно. Вот. Прошел почти год после съемки. Наверное, самое, самое замечательное – это то, что мы и наш центр в том числе сохранились, мы продолжаем работать, потому что сейчас год – это очень много. Да, у нас у всех очень короткий горизонт планирования. Вот, поэтому мы остаемся, мы остаемся помогать. Надеюсь, что это будет дальше. Еще раз огромное спасибо. У нас есть для вас маленькие подарочки. Пожалуйста, Даша. У нас сейчас начинается дискуссия. Мы поговорим про то, как связаны домашнее насилие и милитаризм. А кто вообще должен отвечать, значит, по вашему мнению, по вашему представлению, значит, за создание и подсознание потому только создание, но еще там организация, поддержка и вообще работа, работа шелфера. Кто должен за это отвечать, по вашему мнению? Так, пожалуйста, вынимайте руки, я вам даю микрофон. Вы все уже фильм смотрели, все уже немножко разогнались. Можно без микрофона. Да, можете взяли, мы платим наши налоги, <US> чтобы государство организовало шел это. Я в порную живу не согласен что. Я считаю, что это полностью ответственность гражданского общества. И ну, государство просто физически, если оно будет организовывать, оно будет делать это в той системе, в которой ну, имеет место сейчас. Я просто, когда фильм смотрел, я обратил внимание, сколько среди центров помощи иностранных агентов. На мой взгляд, это ну, такая планомерная борьба с теми организациями, которые помогают. Ну, это это мое мнение, да? то есть мы понимаем, что это агент это сегодня формат цензуры. А, возможность заткнуть любую организацию, так или иначе, отобрать у нее здание. Да? потому что ну, я считаю, что это не это не первая организация, да, в здание отбирают, называемый который точно так же сделали в Москве. И Если государство будет заниматься системой, то оно будет заниматься той группой, которая ну, имеет место. Безусловно <реклама> <реклама> <Мне реклама> что государство должно финансировать э, коммерческие Наши на то, чтобы мы сама работаем в связи с формализациями, которые государству не подчиняются. То есть есть некоторый контроль, но он тоже должен быть ограничен. Я думаю, что одно место самоуправления этим заниматься, а не государство. И не надо путать государственное а место самоуправления, но местное самоуправление и при этом никто не исключает, что еще никого должен заниматься. То есть, ну, если, если у вас нет ресурсов, то необходимо выделять соответствующие гранты. Кто его должен выделять, то все должны выделять. Кто попал из кто-то выделяет. Кто выделяет. Вот. Спасибо. Так, может можете к следующему вопрос это ну, что да, что? Я да, парень, конечно. Я бы хотела сказать, что вы правильно сказали, что это не, не, не совместно, задача местного управления потому что все происходит на земле. Так в Германии, кстати, там вот эти томаты для женщин, они в квалитетом подчиняются. Но 131 закон у нас есть, в правлении, которое всю социальную сферу передало. Нет, но мы вам должны. Да. Но если закон надо переписывать. Да, и мы больше не вашей теме, давайте попробуем предложить Каким образом создается атмосфера насилия в семье и в обществе? Какие вообще факторы, что может провоцировать насилие в семье? Я, а я придерживаюсь своей точки зрения, что это, условно говоря, отсутствие наказания. Угу. А нет, без... Как, отсутствие неотвратимости наказания. То есть мы можем а, уводить это по той сторону законодательство, так как то что у нас это законодательство не урегулировано и так далее. Но я уверен, что даже тогда, когда будет принято, именно не если будет принято, а когда будет принято соответствующее законодательство, у нас еще там ну, где-то пять усилий от а чтобы эти нормы начали работать. Потому что у нас а даже полиция, когда задерживает правонарушителей, а преступников, она вот, привыкла к определенным инструментариям пользоваться, они не пользуются. Да? А, и там какого-нибудь бура они задерживаются за а, То же самое и здесь. Да, и, ну, будет закон, а будет норма там, в уголовном кодексе, а, но это не значит, что они например, будут пользоваться во-первых сразу, во-вторых будут пользоваться правильно, и в-третьих то, что у нас практически из каждого закона всегда есть исключение на практике, то что если норма есть, это не значит, что она будет применена к абсолютно всем случаям этих правонарушений или преступлений. То есть всегда можно вот этого как-то уйти, либо найти возможность. А, вопрос интересный, да? Можно говорить про наказание, а можно говорить про момент воспитания. Можно говорить про момент наказания, а можно говорить от самого начала про момент воспитания. Если про атмосферу насилия в обществе и в семье, то это воспитание должно начинаться с семьи из детей. Я скажу, как вам, для детей. А, мои дети видели домашнее насилие, и сейчас я это категорически Говорю, нет, мы так больше не поступаем, потому что моему старшему сыну через три дня 16, и у него есть речи давление на среднего сына, я говорю, мы так в семье не общаемся, мы договариваемся. Тогда я вижу, что здесь надо начинать и то, чтобы с полутора лет, а еще раньше. Поэтому только так, возможно изменить ситуацию. Мальчикам говорят, ты мальчик, что ты плачешь, когда вот ты скопали. Ты что, как девчонка себя ведешь две девочки? Ну, стукну, ну терпи. Ну терпи. Отсюда начинается. Потом, как мусор там, сорок за спутник мосят. Об этом у нас ну, не принято говорить. Поэтому, ну, я думаю, что стоит начинать с себя, с семьи, с детей. Спасибо. Я тоже хотела поддержать предыдущую высказывание начинается с нас, потому что вся эта круговедь, насилие, которое продолжается передается этой дисфункции из поколения в поколение, чаще всего происходит из-за того, что люди не могут преодолеть собственное отрицание по поводу насилия, которое происходит на ними, насилие, которое они видят, которое они переживают, потому что у нас вообще стыдно находиться в положении жертвы. А, то есть ты никогда не находишься в положении жертвы, ты сильный человек, который что-то преодолевает и разглядеть вот эту вот э, собственную жертвенность зачастую становится очень трудно. И все пытаются создавать образ такого сильного человека и не могут признать, что ему нужна помощь, не могут за эту помощью обратиться, не могут эту помощь принять. Есть такое чудесное для нас сообщество, называется Взрослое дети алкоголиков и дети из других дисфункциональных семей, которые помогают эту проблему разглядеть, увидеть ее и преодолеть собственное отрицание, начать двигаться к другой жизни. Спасибо. обратиться к родственникам, к друзьям, а им ответы говорили «Ну, слушай, это твоя семья, ты разберешься». Нет, на самом деле, не всегда когда получается разобраться, особенно если человек нахуган, он не видит других выходов, он, опять же, не знает о а существовании каких-то э, телевомодалерий в известных центрах и так далее. Это, к сожалению, недостаточно подсвечивается, в том числе из-за того, что государство пытается фотографировать садовить, потому что это ваше насилие, и особенно насилие, традиционные ценности. И, конечно, тут такой еще этический вопрос, насколько мы имеем право влезать в чужую личную жизнь и в чужие семьи, но, мне кажется, это дает все-таки делать стоит, когда мы видим, что человеку угрозит опасность. Я скажу так, наверное, что самое главное ⁇ это проблема отсутствия этической дискуссии в обществе, которая говорила о нам, о изменении на как бы вообще, неважно в семье, в коллективе, в обществе в целом, в обществе и государстве. Дискуссия о том, что игра должна быть не на подавление, не любого, а на вервин, то есть на поиск какого-то общего плава. И это, к сожалению, такая система взаимоотношений всех со всеми, это как бы такая ткань, которую ну, ты не можешь пощупать, это не то, что вот, это в семье, или это в воспитание, это в школе, или это, там, не знаю, в полиции. Это пронизывает как бы некая такая вот основа этическая, которая у нас пронизывает все общество, к сожалению. И по большому счету то, что произошло сейчас да, у нас с государством, это как бы некое следствие такого отношения, потому что общество начало меняться. Обществует появились шелдеры, появилась вообще эта дискуссия, появился вообще этот разговор о том, что насилие это не способ взаимосуществования в обществе. А государство у нас устроено и стоит так, что они настроили на системе подавления. И какие-то здоровые здоровые, ну даже постройки вот взяли. Точная застройка, да, а, оказалось, вот есть точные застройка, а где на насилие? Это две вещи абсолютно связаны. Потому что точные застройка это насилие над местным сообществом, которое никто не спрашивает, никто ни с ними договаривается тогда нам заодно построить здесь еще спортивный комплекс. Ну давайте договоримся, говоримся, ну или давайте мы не будем ничего строить, ничего что-нибудь другое будет, да, или шерпер мы можем построить, да, соответственно это, это первое, но на мой взгляд это все еще глубже. да, вот это вот отсутствие этики договора в обществе, она кроется в отсутствии осмысленности жизни каждого отдельного человека. Истерика, э, истерика, которую мы сейчас наблюдаем, намешанная на, на насилие. Это насилие всегда приводит к нему. это истерика. А истерика – это того, что у человека нет смысла жизни. Человек, который в чем-то горит, да, влечен, он как бы хочет что-то делать в жизни, он никогда не будет пить другого человека, потому что ему это зачем. А когда человек как-то присиленно, нервный, он не знает, как себя проявить. Он винит все в окружающий мир в том, что он несчастье. Поэтому он начинает драться или строить. Точно застрял. Мы потихоньку подбираемся выбираемся за яркий к милитаризму. И пока мы коллективно обсуждали предыдущий вопрос, мы задумались о том, что, безусловно, война влияет на воспроизводство насилия в обществе. То есть мы получаем огромное количество людей, которые травмированы, которые научились жить в атмосфере насилия. И в связи с тем у нас появился вопрос, как вообще помочь человеку с военным гражданом интегрироваться в семью? Практически, я не знаю, как и в других городах, но есть вот эти центры, где идет реабилитация, участников горячих точек. У нас, например, в Толске есть афганские центр, И там вроде как бы, какая-то да, предполагается реабилитация, но я не знаю, насколько это действительно процесс такой отлаженный и хороший. Ну вот буквально, вот, когда я летела в самолете, я уже в властях прочитала, что у нас губернатор, ну как бы штаб, конечно, возглавляет там какой-то которые следят за всем, что происходит, они приняли решение вот, о, о попросательной помощи уже участникам этой спецоперации. Ну, вот мы, например, тоже там уже об этом стали задумываться и как помогать семьям, потому что я думаю, мы пока не хотим кормить. А вот как помочь тем семьям, которые остались одни которые очень разделены, кстати, я с несколькими женщинами общалась, они, к моему удивлению, ничего не знали. Что-нибудь там 42 тысячи, что их, мобилизованно мужья, что-то положено. Но ну, вопрос поставлен очень правильно, я со страхом понимаю, а что будет какая-то вернуться. То есть мы опять, вот, как я согласна с вами, гражданское общество должно быть. об этом. Я бы сказал, что тут надо начать, наверное, с честности. А, просто дело в том, что сейчас. Войны нет. Есть официальная военная операция. Да, я имею в виду, что официально у нас э, в не то, что они заставляют говорить, они искренне верили, что нет никакой войны. Соответственно, как бы вот те люди, которые уезжают на войну, они, они пропадают или попадает в какое-то виртуальное пространство. Да, то Кто-кто, они не настоящий. И ä, это примерно то же самое, как было с Афганистаном. Афганистан тоже приезжал в войну. А, это был интернациональный долг. Они есть, и его выполнялись И очень многие приходили потом... И, я, я не знаю, честно, когда я в боевых действиях не участвовал, эти люди возвращаются, и у них ужасно только эффект, это вопрос, а, во-первых, чисто как бы очень обширный в психологической помощи. То есть тут по-любому должно подключаться государство, государство должно сделать одно очень важную вещь, сейчас признать войну войной, да, чтобы у этих людей было какое-то, я не знаю, ощущение того, что они делают что-то. Я не говорю сейчас об этических да, особенностях. У нас есть люди, которых послали а, силы, промыть мозги или еще как-то. Кто-то там действительно добровольно, а, кто-то считает, что это не долг. Но в любом случае эти люди вернутся когда-то в каком-то количестве. А, и им государство должно будет... Ну, у нас есть ветераны Афганистана. Их не так много, много они есть. И точно так же будут ветераны украинской войны. Если государство вдруг не решит еще ее взять и забыть внезапно. Да, то есть я не буду на все остальные запускать, чтобы оставить остальные, о чем-то говорить. Ну вот, я начал счесть. Мужики они не понимают, мы не понимаем, потому что у нас инвентаризация политическая общества очень высокая была. И поэтому, если мы признаем этих людей жертвами, то мы будем к другому этому относиться не к обвинительным тоне, а к А сочувствие, конечно, как можно этому относиться к сочувствию? А мне кажется, можно. Вот так сейчас вот, тоже началась история с материалами, которые, значит, выступают за, за детей не уступают по многом для многих странно, да, ну там они говорят, ну вот, ну то есть какие-то вещи, ну как только такие, которые смущают людей делать вальто, но тем не менее их надо поддерживать. Вот мы да, в движение при силы, мы их поддерживаем. И завтра заявление наши даже выпустим, потому что эти женщины, они же ничего вообще не понимали, не знали, не знали, не понимают. Они говорят, для себя бьют политики российской, прямо на наших глазах. Я сейчас смотрела прес-конференцию просто. ну как бы люди пилоты, ой, оказывается, у нас репрессии. Люди покупают правду. Ой, оказывается, у нас законы не работают. А мы-то думали, что работают. Ой, оказывается, что у нас там не знаю, то это. Ну и у нас обманывают чиновники. А у нас Владимир Ильич Путин, вы это одно и дело другое, как это странно, нет, мы никогда не видим. Вот они попросили в глаза, это надо поддержать. Да. Потому что мы с этим миром надо понимать, как жалость. У нас есть специальные адвокаты, на которых вы можете сканировать QR-код и перейти к пожертвованиям для шокеров, про которые сейчас здесь были сняты. Мой муж ветеран, Но он мне его еще никогда не открывал, Но к психотерапевту он никогда не пойдет, это точно. Потому что, ну, не знаю, в силу, в силу чего, хотя очень рад, что его жена психолог и считает меня хорошим психологом, но все равно к нашему брату не пойдет. Поэтому я за сопереживание. широкое информирование о том, что вот, да, есть такие люди, они могут вести себя так, так, а, и даже не понимают, что это вот отсюда берется, а это отсюда, и не можно реагировать вот так, можно поддержать вот так, куда есть эта информация для э, широких слоев общества. как и человек сам ее получает с какого-либо источника, и соотносит ее с Ага, вот что у меня происходит, потому что очень сложно понять вообще, вот какой ты испытываешь, и почему-то даешь, что есть Если человек будет понимать, да, вот от того, там, в газете, в что там может если человек будет читать, дает, по-немецкому, дает, дает, дает, дает, там и люди э, с, э, с, э, с да, будут лучше понимать, что с ним происходит, и будут понимать, что с этим можно делать. Чем больше людей будут знать об этом, чем жире будет эта дискуссия, тем более нормализованно это будет. И тогда, возможно, в течение времени больше людей могут вес, да, обратиться в эту помощь. Когда это будет нормально, все окей, ну как бы. Мы уже поняли, что каждый из второго у нас немножко того. А, вот здесь сидит, вот здесь, здесь горячая линия. Ну, может, я ей позвоню, может, я поделюсь. Ах, вот вот тогда, почему моя база такой а, странный. И, и те и близкие люди, которые тоже испытывают вот, потребность, а, что им тоже нужна помощь, да, тоже могут за ней обратиться. Если, а вот будет широко известно, это будет какая-то системная помощь доступна. Спасибо. Давайте перейдем к следующему вопросу. Да, следующий, следующий вопрос. Спасибо большое, а, было много о том, как церковь помогает жертвам домашнего насилия в целой семье. А для меня, для многого, и не мне было очень интересно это смотреть что это в принципе существует. вот поэтому я хотела задать, как, казалось бы, парадоксальные вещи могли бы нам а, помочь а, женщинам в принципе, вот по этой гостеприимке, если у вас возник вопрос что-то такое, я имею в виду вот просто самые базовые представления христианского морали, то есть все, все что как мне кажется очень интригует для общество. общества, вот какие Организации. Я лично человек, который попал в жену, который, который пошел в рекреационный центр, в женский критический центр, чтобы мне помогли. Я пришла в центр я просила помощи. Я не раз просила помощи, не два, просила помощи три. Я кричала на помощь. И когда у меня вылетел целый стеллаж горшков цветочных, цветами, я ему позвонила и сказала, помогите в центр. Никто не приехал, но у меня возникнут три вопроса. Лично. У меня у человека, который 10 лет ходил в церковь и тесно вел там жизнь, с но вот, у меня нет однозначного момента, потому что не все религиозные организации занимаются помощью, а, помощью такого характера, да, я знаю православные помогают непосредственно женским центрам, да, там какой-то фонд а, при церкви, а, где-то там батюшка приезжала, но про другие организации, касаемо именно таких моментов, я не могу рассказать о чем не все организации занимаются прочим. В ботанической церковь. Где церкви есть примет Гарри. Это в России? Гарри, в Киеве, в Сибирске своих клиентов отправляли. Mm -hmm. Это mm -hmm. а mm -hmm. только в Новосибирске. В Новосибирске есть во всем мире. А кто-то знает о них, кроме вас? <смех> <смех> я вот первый <этот> раз. Я, <смех> вижу, поэтому я сказала, когда мне оказали помощь, я первый раз вообще слышала, что бывают как Александр. Рецепт, это что же тоже институты, да? Например, у нас, они не потому что многие отдельные люди, которые священниками являются, ну, допустим, православные церкви, они понимают этот вопрос и готовы нам помогать и, по крайней мере, морально помогали. Вот есть у нас такой священник, отец Николай, возглавляет одежду социального служения, очень толерантный человек, вот готов помогать, но все с разрешения вышестоящего руководства. Ну, а вот лично нашему приводу помогали представители протестантских целей. Они как-то более свободны, что ли, просто приходили женщины, приносили подарки, приглашали на свои праздники, то есть с пониманием относятся к тебе носили. Какое-то такое некий опекутство брали над отдельными нашими клиентками и совершенно не, не, никак не девали там вступить в их общине и прочее. Просто чисто человеческая, конечно, ограмленная таким большим духовным служением, они этим занимают. Поэтому здесь очень важно наладить в контакт. Но все время надо помнить, что это те же институты, что у них тоже все-все-все там расчислено, что можно, что нельзя. Мы живем в тоталитарном обществе. Мне кажется, что если мы говорим именно пару лет, то как раз видишь, особенно в и Иерусалной Церкви, очень много внимания уделяется семье, но сейчас это ну, благодаря государству, сейчас наша церковь православная, она концентрируется как раз таки не на враге вижнему, а на жертвенности. Вот ты жертва, ты хороший, ты иди э, вбивать, потому что это хорошо, ты принесешь э, победу государству, и ты хоть ничего, чтобы жить. И также вот. женщины, ты черви, вот ты должна <связь> поддерживать вот эту вот семью. Вот разницы ради, ради чего-то. Ты не должна там думать о себе, э, думать о помощи себе. Вот. Так что мне кажется, нужно э, начать с э, <Puncturna> э, э э, Мне кажется, нужно реформировать, э, чтобы он нельзя принимать и тогда уже она сконцентрируется на других ценностях, и оттуда уже можно пройти помощь действительно. Это был наш последний вопрос, да, это была пространственная политика, это был кинопоказ, спасибо большое, что, что пришли мы очень часто э, участвовать в этом событии, и вот там находится стол, где можно взять открытки, и Мы вот те, кто еще взяли открытки, подписали, э, вот, спасибо.